добрый день ребята сегодня на... мне бы хотелось пообщаться с вами на одну очень интересную тему вот допустим ни до кого не секрет приезд двух православных экзарков из Греции в Россию и допустим как состоялась встреча патриарха Кирилла с предстоятелем другой православной церкви этой же конфессии Вот. Хотелось бы заметить, что если вдруг Россия впадет в раскол, то тогда действительно нельзя будет ходить в наши храмы. Поэтому всех я вас закликаю усердно молиться за целостность нашей земли. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В следующих моих роликах я выложу поездку мою в Одессу. Мы встречали икону Сафона, привезенную Сафона, называемую Всецарица. И следующее видео я выложу как раз по этой теме. Всем добра!